А теперь самое главное. Твой эксперимент. Что? Когда-то давно, когда я был молод, так вся моя жизнь была полна сюрпризов. Одним из которых был твой эксперимент и моя дочь. Которая была рождена на избранной планете моей. Любимой женой, в которой я прожил короткую, но замечательную жизнь. Так вот, тогда я и узнал о твоем эксперименте. Этот эксперимент проходил очень давно, когда ты еще не был доктора. А самый главный секрет этого эксперимента, то что ты создала себе помощника, клона, который помог бы тебе в уничтожении мировоздания. Это был я. Лишь этот шрам отвечает нас визуально, доктор. Как видишь, твой эксперимент удался. <скрес> я так понимаю, ты его сделал тогда, когда был Эллернинс. И ты это тоже знаешь? И ни разу не говорил об Два, этом? доктор, я знал о твоей жизни, но не кипятись. Это все неблаговое а дело. Ты должен был это сам узнать. А. а! Времени мало, доктор. Я умираю. Мой Гогас истощен. Запомни, ты самый настоящий бог. Не пол бог, самый настоящий бог. Держи это в голове, доктор. Найди мою дочь, доктор. Я буду тебе признать. Прощай. Прости меня, доктор. Прости. подписаться на официальный youtube канал российского доктор кто чтобы не пропускать новости и новые серии